Совсем скоро уже Пасха Надеюсь, успею все быстро смонтировать Выложить для того, чтобы вы смогли Приготовить, если вам понравится будем готовить творожную пасху я буду готовить из расчета на 400 грамм творога ну вы при желании пропорции можете уменьшать либо увеличивать но поверьте что даже 400 грамм это получается не очень много но это размер который подходит для формы поэтому я готовлю так ну а можно при желании конечно увеличивать и творог лучше сюда брать максимальной жирности. В этот раз я купила, как раз нашла 9% и творог лучше брать в пачках, чтобы он был такой не зерненный и не крупинками. Чтобы был такой более однородный. Здесь у меня творог 400 грамм, а затем будет сметана 85 грамм, 55 грамм сахарной пудры, 70 грамм сливочного масла. Дальше цедра по вкусу, можно апельсин, можно лимон и дальше идут наполнители по вкусу. Можно использовать и цукаты, и орехи, и шоколад, и изюм, любые другие сухофрукты. У меня сегодня будет смесь из чернослива, кураги и изюма. И также еще ванилин по вкусу. Вспомнила, кстати, что у меня еще осталась палочка ванили, буду лучше сюда добавлять ее. Ну вот как раз видно, что творог достаточно гладкий Я думаю, что отлично подойдет Высыпаю сюда сахарную пудру Здесь у меня размягченное сливочное масло Достаньте его заблаговременно, пусть оно полежит и станет мягенькое. И также сметану отправляю сразу все сюда. Теперь необходимо всю эту смесь пробить погружным блендером. Масса должна получиться однородной и без таких явных крупинок. Поэтому вот повторюсь, что лучше сюда брать конечный творог такой гладкой структуры. Ну и теперь добавляем сюда наши добавки. Я немножко срезаю цедры апельсина. Сильно много добавлять не буду, как раз такого количества для аромата будет больше, чем предостаточно. Я фрукты предварительно промыла и выложила на бумажное полотенце для того, чтобы просохло. Курагу с черносливом буду нарезать, а изюм добавлю просто так. По ванили необходимо разрезать стрючок и внутри такие семена. Вот эти семена и добавляют в тесто, либо там кондитерские изделия. Сам стрючок можно не выбрасывать. Затем, когда вы уже достанете все семена, его можно положить в упаковку с сахаром и какое-то время постоит, будет ванильный сахар. Чернослив вместе с курагой нарезаю приблизительно на такие кусочки, как и изюм. Теперь все это добавляю в смесь и перемешиваю. Делать буду вот в такой форме. И если вы делаете первый раз, то обращайте внимание, чтобы выпуклая часть была внутри, для того, чтобы она отпечаталась на самой Пасхе. И стороны чередуем. Помещая в контейнер, так как здесь еще будет стекать сыворотка, и застилаю чистой марлей, сложены в несколько слоев. Марлю надо постараться расправить, чтобы не было заломов. Ну и теперь выкладываю сюда творожную массу. Теперь немного отстучу для того, чтобы творожная масса немножко утрамбовалась Прикрываю марлей Теперь необходимо поставить груз и убрать в холодильник, лучше на ночь Для того, чтобы выделилась излишняя сыворотка и сформировалась красивая пасха Вот такая конструкция у меня получилась, главное сейчас поместить в холодильник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 I thought I would never be fine и в преддверии этого светлого праздника хочу пожелать вам, вашим родным и близким, только самого хорошего, крепкого здоровья и счастья, всегда отличного настроения и пусть все беды обходят вас и ваших близких стороной. И рядом с вами всегда будет Ангел-Хранитель. Ну а мы увидимся с вами совсем скоро. Всем пока-пока!